Нет, нет, нет. нет. У меня же Юра футболист. И Юра всю жизнь мечтал, чтобы у нас был сын, и чтобы он был футболистом. Мы еще, мы еще не запланировали, то есть мы планировали, но это все было в планах. А когда узнали, что еще мальчик, мы сразу поняли, что это будет футболист. Нет, нет, нет, мы с самого начала хотели, чтобы он был футболист. Потому что у Юры карьера не получилась с футболом, у отца его. И он очень... Сейчас мечтает, чтобы хоть у сына это получилось. Сначала сложно. Мне хотелось, чтобы да, он как бы шел больше по научной части, больше занимался ну, учебой и всем прочим. Потому что спорт немножко да, препятствует, но не означает, что абсолютно. Но, но я в итоге поняла, осознала, что это его стезя. Потому что больше по папиной линии пошел. Папа у нас вообще инженер, но у них как бы в семье более люди такие вот простого плана. Может быть мы и хотели в далеком прошлом ей какую-нибудь другую карьеру, но видя как она с 2014 года у нас занимается и у нее глаза горят, и она, ну то есть футбол это на данный момент, это уже часть нашей жизни. Значит пришел тренер. Это был, по-моему, Корзун Сергей Владимирович. Это было э, районное спортивное вот объединение, и образовалась команда на уровне нашего района, Первомайского, майского, и э, отбирал наиболее талантливых детей. Он их просматривал прямо в школу, Егор был в первом классе. И он отсматривал, э, значит, пригласили, заранее детей много, там их э, до сотни пришло. Ну, в итоге, вот, Егор был отобран. Сначала было недалеко. Сначала это вру, вручив в, в военной части. Там был стадион, и он там занимался э, с командой. Потом э, эта команда преобразовалась там немножко в другую. Остались такие наиболее стойкие ребята. Даже здесь мы его возили. То есть всегда, пока он был маленький, особенно папа больше вот, его отправлял. Но были случаи, что я тоже. То есть когда отец не мог, то я тоже его привозила. И он старался, занимался. Ой, ну конечно, все это мешало школе, потому что Никита занимался не только футболом, он занимался еще и каратэ. Три раза в неделю он ходил на каратэ еще дополнительно, и поэтому приходилось это совмещать. Естественно, футбол он никогда не пропускал, и естественно выезжал на соревнования и по чемпионату по карате и в Борисове постоянно было по карате но, естественно, времени не хватало на учебу но он так любил футбол и карате что мы, естественно, это все пытались совмещать пока это было возможно она занималась художественной гимнастикой но она все время у нас спрашивала, мама, могут ли заниматься девочки футболом или хоккеем? Мы всегда, я всегда ей говорила, дочень, какой футбол для девочек или хоккей? Ты что, это же не женский вид спорта. Мы выходили в один из дней со школы, с художественной гимнастики, занятия. Она увидела объявление на школе, набор девочек на футбол. Она говорит, о, мама, а ты мне говорит, говорила, что нет женского футбола. И был, был телефон тренера. Вот она мне неделю, мама позвони, мама позвони, позвони тренеру. Мы все думали, что нас забудет, и как-то этот вопрос все откладывали в долгий ящик. Ну, в итоге мы позвонили тренеру, тренер нас пригласил на пробное занятие. Когда мы пришли на пробное занятие, ну, мы решили, что она сразу загорелась, сказала, мама, на художественную гимнастику я больше не хожу, я буду, я буду с мячиком. Я говорю, хорошо. Это был, наверное, где-то третий класс, она была в третьем классе. Вот и, Ну, мы решили с мужем, что ничего страшного, она походит, э, как бы ей это надоест, и она бросит. Но, как видите, с 2014 года она у нее глаза горят. У нее, когда началось немножко э, получаться, она сказала, нет, мама, все, это часть э, жизни нашей семьи. Получилось так, что мы приехали в Борисов, и был чемпионат по карате, и в тот же день был футбол, а он был уже капитаном команды, и он выступал. Значит, на чемпионате, и он занимал первое место, и мы понимаем, что мы на футбол не успеваем. То есть надо что-то делать. Мы, естественно, не вышли. Мы не вышли, значит, на чемпионат. И, короче, собрались и полетели на футбол. По дороге нас, по дороге нас остановил милиционер. И собирался оштрафовать гаишник. Но когда мы сказали, что вот здесь сейчас было карате, там футбол, и мы с Динамо, и он нас отпустил и сказал счастливого пути, и мы успели на футбол. И Мы решили, что ну, дальше так не может продолжаться, и решили, что Никита должен заниматься только футболом, но это было его желание. Говорили ему, что в спорте, как и в любом деле, важно проявление усилия, желание добиться результата э, укрепление силы духа вот в контексте того что иногда спортсмены либо команды одинаковы в, в плане физической подготовки но надо вот это внутреннее устремление человеческого духа да чтобы победить и он как-то постепенно это усвоил и он понимал что старание желание победить э, с, именно Тяжело э, в учении, легко в бою. Вот в контексте того же привело к тому, что его достигало определенного результата. Я сказала, что если ты будешь тренироваться, ты можешь быть даже лучшим вратарем mm -hmm. в мире, даже не то, что в Беларуси, если стараться. Что касается игры, которая домашние, мы смотрим все на стадионе. Мы как бы стараемся с мужем всегда ее прийти поддержать. На, на, на футбольном поле ее, команду. Если игры какие-то выездные, недалекие, ну вот близлежащие к Минску, мы тоже всегда их посещаем на стадионе. То есть мы всегда на, на стадионе, рядышком с командой. Ну, естественно, я постоянно смотрю по телевизору это, но э, периодически я езжу на его матчи, особенно когда он был, э, его отдали... В Смелевиче, да. И когда он в Солигорске выступал шахтером, я знала, что его выпустят на все два тайма. Естественно, мне было интересно очень посмотреть, как он выдержит этих два тайма и как он отыграет. Я была в восторге. Как он играл этих два тайма и как они дружно играли. И он был там лучше лучший игрок ему присвоили. Мне было настолько приятно, что я поняла, что иногда надо все-таки ездить и присутствовать, чтобы сын чувствовал матери поддержку, не по телевизору, а на игре. Мы никогда не наказывали, но мы говорили о том, что многое зависит от тебя, сынок что любое старание есть, приводит в итоге к какому-то положительному результату и к успеху, что именно надо проявлять силу духа и желание добиться результата. Вот это у нас было. Это самое главное, как бы понимаете. Мы его никогда не наказывали, честно, потому что он не делал ничего такого, чтобы... Ну и что? Отметки, я понимаю, для всех родителей это очень большой показатель. А я считаю, что ребенок должен ходить в школу, да, учить уроки, но не зацикливаться там на предметах, которые ему не надо. А человек должен выбрать себе профессию и идти целенаправленно вот к этой профессии. А тем более он с детства любил футбол, и у него мечта стать знаменитым футболистом. Ну, я не знаю, получится у него это. Может быть, получится, может быть, нет. Я бы хотела, чтобы у него получилось, конечно. Мы ее за учебу никогда не наказывали, потому что ну как бы принцип в нашей жизни, в нашей семье, что мы никогда не ругали ее. Если что-то плохо, мы значит, садились, с ней обсуждали, почему так получилось, почему это плохо. То же самое, что касается и в учебе, и в спорте. То есть мы с ней разговаривали. И ну, как бы она, наверное, осознавала, и у нее не было плохо. Она, То есть она не училась плохо, она на доске почета в школе висела. Ну, я бы хотела пожелать, чтобы мамы никогда не препятствовали своим детям, и чтобы дети сами делали выбор по отношению к... К спорту по отношению к профессии никогда нельзя э, за детей решать что они должны делать потому что э, у детей своя жизнь и свой выбор и если родители будут мешать своим детям то ну я считаю что дети в жизни не добьется того, чего бы могли бы добиться Потому что они же стремятся, они же любят это Им это нравится А когда они будут заниматься другой профессией И идти по другим стопам Во-первых, это будет неинтересно И скучно, и никакого желания А дети должны с азартом, с желанием это все делать И просто любить свое дело И жить этим Потому что спорт... Это святое, это дисциплина, это организованность. Во-первых, и дает большой толчок в жизни быть настырным, справедливым, организованным. Я бы хотела, чтобы родители все-таки учитывали пожелания детей. Они шли по профессии там, родителей, бабушек, дедушек. Это их жизнь. Главное – любить своего ребенка. Главное – любить своего сына. Понимать, что это дар Божий, увидеть его таланты и раскрыть их, помочь ему раскрыть их, понимаете, в какой-то сфере. Может быть, кто-то это будет великим ученым, кто-то художником, кто-то музыкантом, а мой сын – это спортсмен, футболист, вратарь. Это его слезя, и мы это осознали. Хочется пожелать, чтобы они своих детей поддерживали, чтобы они всегда находили слова поддержки, когда что-то у ребенка получается, и не ругали их. Еще он футбол, футболом не занимался, ему было три года. Плохо еще говорил, ну, говорил, но у него все было на эмоциях. У нас была настольная игра, и мы с Ирой играли в футбол, ну, с отцом его. И мы когда играли в футбол, он сидел в стульчике, и когда он видел вот эти вот моменты все, вы бы видели, как он реагировал, как он кричал, у него глаза были по 5 копеек, вот этот момент, я настолько запомнила, что я вам не могу просто передать. Ну, много моментов было, на даче все у нас собирались, дети, у нас вместо огорода поле было футбольное, ворота были. Нам сделали специальные ворота, ребята, на заводе, вот такие вот небольшие, метр на метр, и сетка еще была. И вот они играли постоянно. Вот когда целое летошник на даче был, мы нанимали человека, который, ну и сами были летом, я в основном с ним, и мы... Мы приглашали детей, они все там носились. Единственное, соседи ругались из-за того, что мяч попадал то в теплицу, то в стекло, то еще куда-то. Но, что бы ни случилось на даче, всегда виноват наш был участок и Никита. Потому что везде дети играли в футбол, разбивали стекла. Но Никита же футболист, все надо было сваливать только на нашего Никиту. Но мы к этому привыкли, потому что в детстве нас было трое у мамы моей. Я тоже бывшая спортсменка. И что бы ни случилось, мы были самые активные самые такие, как вам сказать, ну, наверное, общительные. То же самое. Что бы ни случилось, это только были мои виноваты. Я к этому привыкла. Мы всегда поддерживали Алину, всегда были с ней, ну вот, всегда с папой мы были на всех, на всех ее матчах, на всех тренировках. То есть мы ее и привозили, и завозились. То есть мы настолько... Как бы посвятили, то есть футбол стал частью нашей жизни, и поэтому на все выезды, а когда она еще была в, в командах, ну вот поменьше возраста, мы всегда были, мы всегда были с Алиной, с командой, всегда их поддерживали, и даже в команде они мне дали кличку "Мама Света".